Всем привет, мои дорогие друзья! С вами, как всегда, я Саша. Со мной сегодня Нордвейн. И сегодня мы вместе расскажем вам о пяти самых страшных модах для Майнкрафта. Ну что, поехали! Эй, эй, эй, эй. 5 место. Крипипаста Craft Reborn. Этот мод представляет собой перезагрузку старого, популярного и всеми известного мода Крипипаста Craft. Он добавляет мобов из страшных историй, которые можно найти в сети, таких как Джек Убийца, Слендер и Смайл Dog. Помимо самих мобов появится новое оружие и броня. Чтобы вызвать моба, вам понадобится ноутбук, на котором можно распечатать спаунер для любого из доступных мобов. Но будьте осторожны, некоторые из них встречаются и в свободном мире. Четвертое место. Escape and Run Parasites. Мод добавляет мир новых монстров-паразитов. Мерзких и опасных существ с изуродованной внешностью и парой лишних конечностей. Каждый из них имеет свои особенности, поэтому советую быть осторожнее. Они не только ходят по земле, но и летают. Все они встречаются в свободном мире и заражают других мобов, как мирных, так и агрессивных. Даже игрок может быть восприимчив к инфекции. Если вы умрете от последствий инфекции, то ваша зараженная версия с ужасающим скином останется там, где вы умерли. Со временем зараженные будут эволюционировать и сольются в одно общее тело, из которого будут появляться могущественные паразитические монстры. Постепенно мир превратится в колонию паразитов с огромными бобами, растениями и блоками. Третье место. Resident Evil. Следующий мод отлично подойдет поклонникам франшизы «Обитель зла». Он добавляет в игру оружие, врагов, предметы, вдохновленные удивительной серией ужасов. Теперь в Майнкрафте игрок сможет встретить множество новых монстров с особыми навыками и способностями. Помимо монстров появятся еще и персонажи. Также каждому мобу будет добавлен очень устрашающий саундтрек. Второе место. Бивичмент. Демоны, вампиры, оборотни, призраки. Это то, что нужно хорошему хоррор-моду. Эта модификация считается продолжением мода Вичери, расширяющего магические возможности игрока. Новые ритуалы, заклинания, моды, растения, зелья, оружие и доспехи – лишь небольшая часть того, что добавляет мод. Итак, первое место. The Dead Sea. В Майнкрафт появится новое измерение Мертвое море, или как его еще называют, Земля ужаса. Для того, чтобы попасть в это измерение, нужно использовать элемент под названием ТП, который можно получить только в креативе. Этот жуткий мир состоит из трех бесцветных биомов, пройти через которые могут только самые храбрые игроки. Первый биом город пепла. В этом городе много зданий. Есть часовни, большие высокие и разрушенные небольшие здания. В городе много мертвяков, они подвешены и распяты. Второй биом представляет собой высокие, безжизненные деревья с еще оставшейся листвой. На них можно также обнаружить тела людей, что отошли в мир иной. И третий биом представляет собой небольшие холмы и равнины, на которых то и дело слышатся ужасающие звуки. Лучше их бояться, ведь за игроком могут прийти те, кто их издает. Это видео подходит к концу, если вам понравился этот ролик и вы хотите больше подобных видео, то обязательно подпишитесь на наши каналы. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, делиться этим видео со своими друзьями. Ну а с вами были Саша, Ари и Нордвейн. Всем удачи, и всем пока.